Актер сериалов Антон Батарев признался, что обманул Бориса Корчевникова. Звезда сериалов выступил со скандальным заявлением спустя три месяца после выхода шоу. Антон Батарев активно ведет блог и часто делится с публикой подробностями личной жизни. На днях звезда сериалов ответил на вопросы поклонников. Он заявил, что обманул телеведущего Бориса Корчевника и телезрителей. «На шоу Корчевникова я сказал очень много неправды». Точнее так, на телевидении в принципе нельзя говорить правду, заявил артист. Сейчас россияне находятся в шоке. И не знают, что из ранее сказанного Батаревым правда, а что ложь. Известно, что впервые актер женился, когда ему было 27 лет. Их брак довольно быстро распался, влюбленные прожили вместе около полугода и обоюдно решили разбежаться. Вторую жену артиста зовут Екатерина. Вместе пара воспитывает сына Добрыню. Однако и этот союз был недолгим. Третья жена Батырева, актриса Евгения Лаза. С ней Антон познакомился на съемках фильма «На качелях судьбы». Влюбленные поженились 4 июня 2019 года, но их брак продлился всего 11 месяцев. В мае 2020 года стало известно, что супруги разводятся. «Мы с Женей не успели прийти к тому барьеру, от которого отчитывается обоюдное желание иметь детей». И слава богу, потому что мы поняли, что не подходим друг к другу. Женя прекрасная и хорошая, но для кого-то другого. Она первая предложила развод. Я согласился, подчеркивал Антон. По словам актера, у него довольно сложный характер, и некоторые, в том числе и близкие, попросту не понимают его. Со мной тяжело ужиться. Я не соглашаюсь со многими вещами. И меня невозможно переделать. Мой сын Добрыня ревностно воспринимал женю, наверное, потому, что ему меня не хватало. Я много работаю, редко бываю дома. Но ни о чем не жалею в своей жизни. Сейчас у меня все хорошо. Я счастливый человек, отмечает мужчина. Приблизительно через три месяца после разрыва Батырев начал появляться в обществе с украинкой Анной Савельевой, которая младше его на 15 лет. Сейчас Антон часто публикует фото с новой избранницей, на данный момент неизвестно, оформила ли пара отношения официально. «Аня прекрасна, она еще не знакома с Добрыней. Я его оберегаю, он ревностно относится даже к моим друзьям», откровенничал 39-летний артист в передаче «Судьба человека».